Что такое электрический ток? Электрический ток это поляризованный эфир. Это эфир, в котором оси вращения ядер атомов направлены навстречу друг другу одноименными полюсами. Что касается переменного тока. Постоянный ток это разорванный ток, поэтому покажем, посмотрим дальше. Значит, идем от начала. Вот это ядро вернее атом открываем крышку внутри ядро открываем крышку там еще два ядра два одноименных ядра допустим это два протона а их корпус это нейтрон так как они одноименные то они вращаются и скорость их ничем не ограничена теперь что такое эфир если есть эфир значит должны быть родители кто они эфир появляется или рождается во время перехода скорости вращения за критическую пределы. То есть эфир появился и ось вращения тоже есть. Идем дальше. Генератор и конденсатор, а также аккумуляторная батарея, это почти одно и то же Поэтому откуда берется этот эфир в сети? Значит, вот Слева генератор, справа нагрузка. При подключении нагрузки ядра атомов и сами атомы выходят из равновесного состояния. То есть их равновесное состояние нарушается. Поэтому они посылают эфир по проводу который предназначен для уничтожения причины, что нарушает их равновесное состояние. В результате чего в статоре генераторов намагничивается, создается магнитное поле, направленное против магнитного поля ротора. Поэтому все, что происходит в генераторе, то же самое происходит в проводе. На самом деле, никакие заряды, частицы никуда не движутся. По проводу не движется ничего, так как это металл. А воткнуть в металл какой-либо заряд, это невозможно. Теперь по схеме генератор в разрезе смотрим. Допустим, северный полюс подходит к верхней. А катушки южный полюс подходит к нижней катушке. как это будет выглядеть на схеме Значит, сверху это катушка статора которая подходит северный полюс снизу катушка которая подходит южный полюс итак подключаем нагрузку и смотрим Значит, по мере мощности нагрузки чем больше мощность тем больше осей вращения направлено на встречу друг другу таким образом вот э, в, кат, в катушке или в статоре сердечника статора к которому подошел северный полюс образовалась за счет направления, как же правильно сказать, за счет соответственной поляризации тока, он же эфир, он же, который родился на основе эфира, и он же определил определил полюс который направленный против полюса ротора то же самое произошло в катушке в которой подошел южный полюс только в обратном направлении против южного направлен южный полюс татора и точно так же работает конденсатор а если это этот аккумуляторная батарея, то там немножко не так, потому что постоянный ток ⁇ это разорванный ток. И на, между ними изолятор. И на плюсе токи направлены все вверх. А на, южнем, а на отрицательной клеме южным полюсом вниз. Но все равно все исходит из генератора, переменного тока. То есть, переменный ток самый главный в промышленности, он должен быть главным потому что он есть замкнутый цикл теперь, э, бывают э, такие э, случаи, когда э, генератор сильно гудит Это при большой мощности нагрузки он гудит что значит гудит, чтобы был звук в природе должна быть акустика, то есть должна быть труба труба здесь есть электромагнитная а гудение появляется за счет трения магнитных полей ротора в магнитное поле статора теперь дальше бывают случаи когда гудят высоковольтные провода опять же чтобы был звук нужна акустика акустика это труба вот она труба, внутри которой, еще раз повторяю, ничего там не движется, никакие заряды. Там внутри этой провода, то есть трубы, стоят атомы переменного тока, ядра которых направлены навстречу друг другу одноименными полюсами. И так по всему проводу и всего. так Весь провод такой, но они не движутся, они, э, сначала при включении э, подается вибрация в одном, э, в одном э, проводе, э, который выбивает э, ядра нагрузки из равновесия, поэтому они подают эфир, затем они э, делают то же самое. Вот, в нагрузке точно, же, точно такое же направление осей вращения, чтобы противодействовать а, току э, генератора. Вот, таким образом э, гудение проводов появляется, когда очень увеличивается мощность нагрузки. То есть, когда мощность нагрузки приближается к мощности генератора, а если мощность нагрузки больше мощности генератора, то ядра атомов, давление этих ядер получается больше, и ток нагрузки убивает сам генератор. Такое тоже бывает. И так как этого нет в учебниках, вся промышленность работает по заведомо убыточным проектам и так 200 лет, эти же убыточные проекты они ничем не поменялись, они как были, так и есть. Просто каждую деталь улучшили там на 5-6 процентов, как они сами говорят. Но чтобы делать какой-либо механизм, нужно знать, или организм, надо знать, как работает нервная система. Все. Нервная система и электричество, электрическая линия или электрический механизм или организм, это по сути одно и то же. А если не знаешь, как работает объединяющая нервная система, то все доктора разные. Они никогда не договорятся между собой, потому что не знают основы. То же самое здесь. А на самом деле, нагрузка там, где-то в городе. Вот и эта нагрузка посылает эфир, который по проводам идет в источник генератор в статор генератора и этот эфир предназначен для уничтожения причины которые нарушает равновесное состояние атомов нагрузки вместе с этим так как она не может уничтожить эфир не может уничтожить поэтому в нем выстраиваются оси вращения ядер атома в таком положении Ну, в принципе, все. Теперь э, можно заканчивать на этой же картинке, потому что это самый убыточный проект в мире, По, потому что это ядерный реактор, а здесь прямое соединение турбин. Получается, что э, чтобы получить результат, затраты превышают превышают результат в тысячи раз, а может и в миллионы раз, потому что здесь еще не учитывается кладбище ядерных отходов. Что это значит? Это значит, чтобы, чтобы повернуть оси вращения ядров атомов в определенное положение, уничтожаются эти же ядра то есть происходит убийство миллиона ядер, для того, чтобы 10-20 поляризовалось в электрический ток. Вот такая штука. То есть, если в учебники это не внести, то человечество может ожидать печальная история. На могиле напишут, он жил пять лет, а на динозавре жил 65 миллионов лет. Вот так. Поэтому надо запретить строить ядерные реакторы и начать вводить точку опоры Архимеда.